Смотрите, ночные новости ТВК, и мы продолжаем. Сегодня общественники стали собирать подписи жителей Кировского района, после чего их отправят главе города и руководству СГК, чтобы те заменили трубы на улице Вавилова. Ну, и на студии один из инициаторов сбора подписей Егор Фролов. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Доброй ну, ночью. расскажите, пожалуй, подробнее о том, почему вы решили собирать эти подписи. А, ну, на самом деле, вот. То, что сейчас происходит, это не первый случай. И жители, которые там проживают, нам пожаловались о том, что они действительно живут как на пороховой бочке. Они не знают, стоит ли им вообще передвигаться по улице Вавилова. Вот Буквально в вашем сюжете озвучили, что сетям там более 20 уже 27 лет. На самом деле эксплуатационный срок службы именно теплосетей, вот тех магистральных, которые там лежат, не более 25 лет, хотя фактически они там, используются там, на 18 лет и уже выходят из строя, так как ну, на сегодняшний момент запрещены те присадки в горячей воде, которые раньше сохраняли эти трубы. И, естественно, при эксплуатации 27 лет мы видим, как эти трубы взрываются то там, то в другом месте, периодичность она... Буквально там каждый год происходит не только да, во время гидравлических испытаний, мы это видим и в момент простой эксплуатации этих сетей. Жители действительно обеспокоены. Ну, как им дальше жить? На сегодняшний момент мы как раз решили собрать подписи нас жители об этом попросили собрать, чтобы непосредственно направить главе города, чтобы он каким-то либо образом воздействовал на компанию транспортной СГК. Ну, и естественно, и в самоуправление СГК мы также планируем направить. И причем сегодня мы уже также в социальных сетях читали сообщение от представителей СГК о том, что мы бы с удовольствием бы отремонтировать там полностью, но нам ГИБДД не разрешил вот я как член рабочей группы сегодня могу заявить в СМИ о том, что на рабочих группах по оптимизации дорожного движения в любом случае мы бы могли бы организовать объезд полностью улицы Вавилова для того, чтобы полностью отремонтировали. Вот вы представьте, да, сегодня в этом году поменяли полностью там асфальт. В следующем году опять кусочек вырежет асфальта, заменит трубу, дальше опять порвется. И так вот будет каждый год. Мы не хотим этого, чтобы жители ездили считать, по Вавилову и думаете, страдали от этого. Вы думаете, это реально, что вот эти подписи, они на что-то повлияют, что действительно возьмут да заменят все труды? Мы планируем практически по всему периоду Вавилова пройтись, собрать подписи, ну, по крайней мере, минимально это будет полторы тысячи подписей, если ну, к сожалению, глава да, скажет, мы не можем повлиять на частных предпринимателей, хотя есть рычаги у главы города. Это как раз принятие новых транспортных сетей, транспортной схемы теплотранспортной в городе Красноярск. Если на уступки не пойдут теплотранспортники, естественно, у главы есть рычаги воздействовать на них. Я думаю, нам поможет и глава города, и каким-то образом, если СГК хочет все таки работать в городе Красноярск, они как-то и ответят на нашу реакцию. Но вы уже с сегодняшнего дня начали подписи собирать, сколько да, собрано? сегодня. Ну, практически мы только начали, порядка 150 подписей собрали. Сейчас ведем беседы с председателями домов, сами обходим эти дома. Естественно, все отзываются. Ну, начали мы это днем, вечером не было возможности, но с понедельника уже будем целый день ходить, собирать эти подписи, потому что мы ну, действительно сами там проживаем, сами беспокоимся за то, что как мы ездим и на общественном транспорте, и на автомобилях. Видите, да? человек просто ехал на работу, ехал с беременной женой и вот в такой ситуации оказался. В 2014 году целый автобус оказался ровно в такой же ситуации и практически на одной и той же улице. Ну, На самом деле это пороховая бочка, и очень опасно находиться на сегодняшний момент на улице Вавилова, проживать там, так как... Сети, ну, настолько уже изношены. Ну да, есть еще у нас много проблем, в том числе, как показалась ситуация, помните, на Алексеева, когда женщина провалилась под асфальтом, вообще 300 километров а труб у нас оказывается бесхозными. Спасибо. Мы, напомню, разговаривали с исполняющим обязанности руководителя Красноярского отделения ФАР. У нас был в студии Егор Фролов, А вот красноярские автомобилисты жалуются на работу новых, новых камер видеофиксации. Все подробности в сюжете далее.